В конфигурации один из бухгалтерий государственного учреждения редакции 2.0 реализована обработка РМ руководителя ЦФО. В данной обработке собраны все необходимые функции для работы по управлению ЦФО. С помощью данной обработки возможно сформировать отчет по бюджету, создать корректировку бюджета на увеличение и перенос, посмотреть историю корректировок, сформировать отчет, планфактный анализ универсальный, ввести данные бюджета, составить бюджет ЦФО. Если пользователь является руководителем ЦИФЛО, то при запуске программы во вкладке «Рабочий стол» будет открыта обработка «РМ руководителя ЦФО. Если же пользователь включен в другие группы, то доступ к обработке возможен из-под системы «Финансовое планирование БИТ «Сервис», «РМ руководителя ЦФО «Тюмгоум». Сформировать отчет по бюджету возможно во вкладке «Бюджет». В полях «Дата начала» и «Дата окончания» по умолчанию установлен период, равный текущему году. Поле организации заполнено по умолчанию наименованием организации. Формировать отчет возможно в двух группировках цифло Статья оборотов и цифло проект статья оборотов. По умолчанию выбран вариант группировки Цифло статьи оборотов. Смена варианта группировки возможна с помощью кнопки со всплывающей подсказкой. Группировка Поменять. Чтобы сформировать отчет, необходимо нажать кнопку Сформировать. Чтобы увеличить бюджет необходимо в необходимом отчете, найти нужную статью оборотов и нажать правую клавишу мыши. В списке контекстного меню выбрать «Увеличить». Откроется форма «Создание нового документа». Поля «Организация», «Сценарий», «ЦФО» заполнены по умолчанию. В табличной части формы отображается строка «Пользователю необходимо ввести данные бюджета». В поле «Комментарий» необходимо указать основание выполнения корректировки, например, номер служебной записки или номер приказа. Для сохранения документа следует нажать кнопку «Сформировать документ». Будет сформирована корректировка на увеличение бюджета и автоматически создана задача. Введомление о результате согласования придет на электронную почту пользователя. Чтобы выполнить перенос бюджета, необходимо в отчете по бюджету найти статью оборотов и нажать правую клавишу мыши. В списке контекстного меню выбрать Перенести. В форме создания нового документа поля организации, сценарий ЦФО, проект заполнен по умолчанию. А в автобичной части формы отображаются данные бюджета. Пользователю необходимо скорректировать данные бюджета и ввести сумму переноса. В поле «Комментарий» необходимо указать основание выполнения переноса бюджета. Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сформировать документ». Будет сформирована корректировка на увеличение бюджета и автоматически создана задача. Уведомление о результате согласования придет на электронную почту пользователя. Чтобы посмотреть введенные корректировки по бюджету, необходимо перейти во вкладку «Корректировки» и нажать кнопку «Заполнить таблицу корректировок». Тогда табличная часть формы будет заполнена введенными корректировками. Во вкладке Отчеты по нажатию на ссылку Планфактный анализ универсальный возможно открыть форму для формирования отчета. Также из формы обработки RM руководитель CFOTNGU возможно открыть форму списка документов, форму ввода бюджета. Для этого следует перейти во вкладку «Ввод бюджета. Чтобы ввести данные бюджета, необходимо нажать кнопку Создать. Откроется документ «Форма ввода бюджета на создание».